Продвижение через похожие видео – очень интересный и эффективный способ. Согласитесь, когда вы смотрите какое-либо видео, к вам в правом а, сайт-баре, а, YouTube дает похожие видео, он отбирает их не в случайном порядке, а в, в, по своей закономерности. И если вы со своим маркетологом проработаете эту закономерность, поймете по какому алгоритму вам YouTube поставляет эти похожие видео, то вы сможете продвигать свои видео для своих клиентов именно по этому способу, по правому сайт-бару, по похожим видео. Поэтому используйте этот способ для продвижения своих продающих видео. Хотите узнать больше, обращайтесь к нам по этим контактам, либо задавайте вопросы под этим видео. Пишите, звоните, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».